Место, которое называется Этли Кюнефе, и познакомить вас с хозяином этого ресторана. Но я вас познакомлю не только с хозяином ресторана и этим кафе, но сегодня мы будем готовить традиционное турецкое кюнефе и пробовать. Поэтому приглашаю вас вместе со мной. Я никогда не готовила кюнефе раньше, ну, а сегодня вместе с вами мы совершим это удивительное путешествие в мир вкусной турецкой кухни и турецких десертов. Друзья, познакомьтесь, это Харун Бэй, владелец этого ресторана. И сегодня с ним мы будем готовить кюнефе. И uh, что самое интересное, каждый из вас может выиграть кюнефе для двоих поход в этот замечательный ресторан. Больше об этом ресторане вы увидите чуть позже. Uh, что нужно делать? Что нужно делать? Конечно же посмотреть это видео, поделиться этим видео в любой из социальных сетей, подписаться на страницу Этли Кюнефе в Фейсбуке, Инстаграм Инстаграм или Фейсбук. На Инстаграм или Фейсбук ссылка будет в описании. Ну и, конечно же, под этим видео оставить комментарий Хочу кюнефе Сейчас дает а. мне форму профессионального повара Вот вы видите, форма выглядит таким образом И сейчас я ее надену И мы начнем готовить кюнефе а. Надеваем фартук Надеваем ну что, друзья, как я вам в униформе? Мне кажется, я еще не видела, но напишите в комментариях, идет мне униформа или нет. Ну а теперь мы готовы э, готовить вкуснейшие кюнифе. Вот наша кухня. И сейчас мы пройдем готовить кюнифе. Обязательно нужно надевать перчатки, потому что здесь все гигиенично. И для того, чтобы в еду не попадали какие-то Ee, неприятные моменты обязательно нужно надевать перчатки. В общем, мы в шапке, в форме, в перчатках. Yeah. Hazır? Hazırı. Hazırı. Ben... Yapıyoruz? Önce tabakta, я сама Азеры evet, evet и только для обычного кунефе, для самого простого нужна вот такая вот видите, тарелка. Sade... Sadece künefe. Sadece künefe ha. Ha. Вот это только Вот эту uh, тарелку используют только для готовки кунефе, смазывают маслом натуральным сливочным маслом с пекмезом. И для приготовления обычного кюнифе а, нужно тесто и сыр. Если вы хотите какие-то добавки, орехи и так далее, то это также можно сделать. Но сейчас мы будем готовить самый простой кюнифе. Простой и вкусный. Это Sonra yavaş yavaş, aynı şekilde, aynı seviyede olacak şekilde Aha. Peynir koyduğumuzda, peynir altına çıkmayacak şekilde Hamurumuzu yerleştiriyoruz Alt altına, sadece altına Bu şekilde, ne kadar, ne kadar kalın olacak? Peynir çıkmayacak şekilde, evet Aynen öyle Aha. Bu hamurda ne var? Nasıl bir hamur bu? Bu hamur orijinal e, kadayif unuyla yoğrulan. Özel bir hamur yoksa? Özel hamur, mı? hayır. Özel un. Aha. Kadayıflak için üretilen. Ya yumurta var mı? Şey, su, tuz, şeker. Tuz, tabii. su Aha. var sadece içerisinde. Sonrasında peynirimizi. Ediyoruz, Bu, evet. То есть э, для приготовления используют особое тесто, тесто. И вам, как оно, выглядит, вот такое, вот оно совсем тоненькое и особый сыр Бу пейнер А, и вот этот сыр используют тоже только для приготовления кюнефа, видите? Сейчас надо... Ммм, очень вкусно! Вкусно очень пахнет! И посыпаем И посыпаем, посыпаем много-много сыра Ну, конечно, у меня получается не так аккуратно, как у Харун Бе, а? сизенчок из Эльбанимберас, чок муяпту. Синкидэ, уже, уже. Канарину топлюруз. Эвандо, я позим. Таблице. Насыл. Так, нужно теперь по краям аккуратно все это. Увязит, да. Daha... О, да, да, да, Кладем немножко, еще чуть-чуть сыра и аккуратно со сторон все это в середину утрамбовываем. Алала. Tamam. Sonra... <gülüyor> если вы любите кюнифе и хотите попробовать с разными орехами можно, например, с писташками, миндаль, бадамдельмы, грецкий орех, хунду, миндаль, различные различные орехи можно поверх тюниф. У меня не получается так, конечно, аккуратно, я уже говорила. Бомбушники, да? Я бы не Я говорю, что мое кунифе будет очень дорогим. Я сделала очень много сыра и очень много фисташек. Но попробуем, что у нас получится. И, evet. ага. Теперь также все к центру. Концюдент говорит, что в прошлой жизни я была поваром и делала кинепед. а Посмотрите, как красиво получается. Ч ⁇ ты Ну, профессионал, что можно сказать. Так, теперь я попробую. Теперь я попробую сверху. Также. <смех> Но вроде у меня получается. Как вы думаете, получается у меня или нет? А, mm -hmm. вы... Домиклязов, да меклязом, да А там. и нужно крутить, там видите? Нет, да, да. Посыпать вот таким вот образом. Uh -huh. Посыпать uh -huh. и... Uh -huh. и крутить. И теперь uh -huh. с краев все это нужно. К середине утрамбовать чтобы все это выглядело чтобы книфе выглядело аккуратно супер и вкусно ага. evet, кунифемizi... теперь наши книфе готовы в сыром виде и теперь мы их ага. и смотрите друзья вот это вот особая плитка которую сделали Специально для готовки кунефе. Какая деклата будет? Орталом 4-5 4 5 Сначала кунефе готовится 4-5 минут. Потом мы его перевернем и еще минут 6. Ну, в общей сложности кунифе готовится всего 12 минут. В основном, кунифе готовится кунифе. Кусык-бы-шекилле, чевире-чевире, пищи. огне, в шоке, и чай-чай калцак. Очень важно готовить кунифе на... при особой температуре. Потому что если будете äh, готовить на большом огне, то внизу оно подгорит и внутри останется сырым. Поэтому очень важно соблюдать температуру и Вовремя переворачивать. Шушикимле, туту, очень сжимая, края собрать, готовить. Хотите, готовить. Так, держим. <решил> <сёк> Чок, очень, очень, сложно. Очень сложно одновременно переворачивать и <решил> поправлять ножом. я думаю, что у меня получается. О, evet, evet. А, друзья, харунбей из Газиантепа и орехи из... Э, вы знаете, что Газиантеп знаменит орехами. И там выращивают фисташки. И сюда, в кафе, фисташки поставляются прям Alanya'da kaç senedir yaşıyorsunuz? 20 senedir Alanya'dayız. 20 senedir burada yaşıyoruz. Ve bu iş aynı 20 senedir mi yapıyorsunuz? Babadan oğla gelme, dededen atadan gelme bir meslek. Представляете, у них целая династия поваров, которые готовят кунифе от прадеда. Прадед занимался кунифе, дед занимался кунифе, отец его занимался кунифе, и теперь он занимается кунифе. Поэтому, друзья, если вы хотите попробовать настоящее вкусное кунифе от профессионального повара в династийного повара, обязательно приходите сюда, я думаю, что вам будет не только интересно попробовать кюнифе, но и пообщаться с хамбеем. Sizce insanlar neden künefe seviyorlar? Künefe hem sıcak hem orijinal bir tat Aha. lezzetli sunumu çok basit yapılışı baya bir zahmetli Aha. olduğu için artık çevirmemiz lazım onu şöyle tutuyoruz Şimdi künefe o zaman o yapacağım olur mu? Onu şu şekilde çevirmeniz lazım. Hani tamam. üzerine tepsi tutup şöyle simücüs Nasıl yapıyorum? Tamam. Şöyle. Tutuyorum. Öbür elle pense. Hayır. Şu şekilde pense. Bu soğuk zaten. Tatlıca sıcak. Tamam. Tamam tutuyorsun. Bunu sıkıyorsunuz. Evet. Çeviriyorsunuz. Böyle evet. kaşık evet. koyuyoruz. Evet. evet. sonra açıyoruz. Переворачиваем. Видите, с одной стороны кунифе уже поджарилось. И теперь ждем еще минут пять, чтобы кунифе поджарилось и с другой стороны. А запах, а запах какой стоит. просто потрясающе. Закупим я? Да. Evet. Очень артерия. Закупим кунифе? Да, я. Паргурм. Паргурм. Закупим кунифе? А <gülüyor> еще в этом ресторане есть особое кнеппе с бананами, с аланийскими бананами. Поэтому, если вы хотите попробовать что-то необычное из турецкой кухни с аланийским колоритом, можете прийти и заказать себе кнеппе с бананами. Муз банан. Банан. Банан. Муз. Базар. Что это из чили. Оржняр бакердыш. Эль из чили. Вот это подносы ручной работы. На таких подносах подают кюнифе. Это ручная работа из... Газиантепа. Если вы никогда не были в Газиантепе, обязательно съездите в этот город, потому что там очень много мастерских, которые готовят э, предметы декоративные, предметы для кухни из металла, и стали. И видите, какая просто потрясающая, потрясающая ручная работа. Bunlar, uh -huh. Вот это тоже, видите, ручная работа, тоже из Газиантепа. Оригинальные вещи, которых нет э, во втором экземпляре. Ну, конечно же, они все похожи, но естественно это ручная работа. И, кстати, это тоже очень красивые сувениры, которые вы можете привести из Турции. А, и еще, еще, да, кладут молотые фисташки и целые фисташки. Uh -huh. И вот таким вот образом подают вместе с князем. О, на душу ему я даю. Şerbetimiz. А, и поливают а, вот таким знает, вот. Сахарным. А. Evet, evet, evet, evet. Сахарным сиропом. Evet, Здесь, biraz есть... Biraz daha, biraz daha. Здесь есть только вода и сахар. Да. Tamam mm -hmm. Поливают сиропом. А, evet. и теперь нужно подождать. Чтобы щербет впитался Sonra. в тесто. Антипосты. И сверху опять посыпаем фисташками. Сиды, да? Посыпаем снова фисташками. Ну, друзья, это просто какой-то фисташковый рай. Внутри фисташки сверху на подносе. А, ну, И теперь покажут, как подают. Ага. на таких красивых подносах ручной работы вот таким вот образом подают кюнифе все наши кюнифе готовы и теперь мы покажем вам как же будет выглядеть стол э как накрывают стол для книфе что на столе еще есть кроме где кунифе? также есть фисташки Masada başka ne var? Dondurma mı bu? Maraş dondurması orijinal. Maraş kesme. Maraş kesme dondurmamız var. Orijinal sütümüz var. Soğuk süt. Soğuk süt tatlı öncesinde ve tatlı yanında tüketildiğinde mide ekşimesini, yanmasını engelliyor. Artı tatlıyı ağırlığını hafifleştiriyor. Молодой хич кок юк. Сейчас там вам сонра бандены белирим. Мараш Дондурма. Мороженое из кахаман мараша. Оригинальное молоко. Кстати, друзья, я не пью молоко вообще. Я не люблю запах, но это молоко. Я попробую. Кюнефе, бананы. Ну и, конечно же. Ага, и какая-то особая вкусняшка табак uh -huh. И e, Сливки На оригинальной Тоже вот на такой вот Такой вот оригинальной тарелочке Очень Очень все красиво И аутентично Как правильно uh -huh. Uh -huh. И друзья Посмотрите, вот он Внутри сыр, который мы использовали И кенифе получается Вот таким вот просто потрясающе сочным и красивым вот такая вот у нас получилась потрясающий такой вот у нас получился потрясающий стол я думаю что мы вам показали как готовят кюнефе. как я уже говорила в этом ресторане в ресторане этли кунефе которым руководит харун бей из династии поваров которые готовят к поэтому если вы придете в этот ресторан в описании к видео я оставлю ссылку на google карте на этот ресторан и как мы уже говорили в этом ресторане очень много видов к нефе 14 видов 14 видов к и они еще будут делать Разные тоже кунифе, добавлять в меню Посмотрите, вот здесь есть И с различными орехами Вы помесили Был кунифе? Дёрт фарклы Дёрт фарклы Дёрт Каймак, Бадем в одном кюнифе, да? бир, бир да? да. видите, можно заказать одно кюнифе и попробовать сразу шесть видов. Вот здесь есть тоже такое двойное кюнифе. У нас идущие, а, букаймаклы, тахины. Даже есть с мороженым, дондурмалы давать. Тот, кто любит мороженое, можно также заказать отдельно мороженое. В общем, друзья, если вы хотите попробовать... Традиционную турецкую кухню э, От профессионала Обязательно приходите в это кафе э, Я думаю, что вы Останетесь довольны Потому что кухня здесь открытая Вы увидите, как готовят Все гигиенично, красиво И вот за этим вот прекрасным столом Вы ощутите себя, как будто вы побывали В Газиантепе Ну а сейчас Ну а сейчас мы будем пробовать пенефе. Ну что, будем пробовать Пенефе Я ела кюнефе семь э, лет назад в Антакии. Сейчас попробуем. И Харонбай сказал, что Кюнефе обязательно нужно кушать горячим, чтобы сыр был. Видите, у нас он немножко остыло, поэтому без evet, имбиросуковых, да и мы будем. Биросол только. Нормально, взял тучительную место. Нужно есть обязательно горячим. Попробуем. Очень интересный вкус. Одновременно сладкий. Фисташки с сыром. Интересен, бельто, да, магазин. Так, твой э, ве, дживизлар, ваш ве, хамур, ве пенир. пенир или пенир ее. Очень интересный вкус. И еще здесь есть, э, как вы видели, мы поливали все это сахарным сиропом. А я еще, знаете, как попробую? Да, Леолурму, Месолемуз. Повики. Сейчас попробуем. Лузду. С бананом. Я думаю, что это будет вообще просто вкуснятина. Музычок где-то с бананом, друзья. Просто что-то невероятно, очень вкусно. Банан до соти черного, сует черного, можно пить молоко или э, вместе с водой Очень вкусно Я думаю, что наш э, оператор облизывается Очень-очень вкусно Дорогие друзья, вот такое замечательное путешествие мы совершили сегодня в мир турецкой кухни кафе Этли где мы приготовили с вами künefe. Поэтому Харун Бэй приглашает вас в свой ресторан, в кафе. Обязательно приходите и пробуйте потрясающую турецкую кухню, потрясающие турецкие сладости. Харун Бэй уже в четвертом поколении повар, еще его прадед занимался этой профессией, поэтому я уверена на сто процентов его книфе вам понравится. Поэтому, дорогие друзья, обязательно приходите. Не забывайте участвовать в конкурсе, потому что каждый из вас может выиграть кунефе для двоих человек. Ну, а на сегодня мы прощаемся с вами и приглашаем вас снова в этот ресторан. И, конечно же, будем снимать много новых и интересных видео. Спасибо. Спасибо. Русские сегодня были на «Добро пожаловать». Хочешь сделать? Добро пожаловать. Добро пожаловать. пожаловать. Пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. пожаловать. Всем всего хорошего. До свидания.